Родить ребенка – трудная задача для каждой женщины, чего не скажешь про Венеру. Эта женщина живет с бесплодием не первый десяток лет. Безнадежные походы к врачам, попытки вылечиться не приносили желаемого результата. Венера отчаялась, тем более, когда муж узнал об отсутствии возможности родить, то сразу же покинул девушку, предложив взять приемного ребенка из детдома. Разведясь и переехав в другую квартиру, Венера решила навестить сестру Ольгу, у которой семейной жизнью все было в порядке. Девушка пришла к Ольге и начала расспрашивать о племяннице, личной жизни и успехах в карьере. У Ольги уже была взрослая дочь, которая жила с мужем. Ольга вдруг спохватилась и сказала, «Я ведь тебе не сообщила, главное, моя дочь родила». Венера, услышав это, ответила, «Какое счастье!» «Позволь мне позвонить племяннице и поздравить с пополнением!» И вдруг на глазах Ольги выступили слезы, и женщина ответила. «Нет, понимаешь, моя дочь потеряла ребенка. Она рожала в области, поэтому я не знаю, как это произошло». Венера была шокирована, но продолжил разговор. «Не переживай, я понимаю тебя, ведь у меня тоже проблемы с детрождением». «Слушай, я решила взять приемного малыша из детдома». «Что ты думаешь по этому поводу?» Ольга посмотрела на сестру через погнутневшие от слез глаза и сказала. «Можешь? Но зачем? Ты ведь живешь теперь одна. Зачем тебе это абуза?» Венера возмутилась. «Как ты можешь утверждать, что дети – это абуза? Ребенок не должен быть в тягость!» Венера ушла от сестры, направившись домой. Но вдруг решила зайти к бабушке-знахарке, которую девушка нередко посещала. Гостя постучалась, и через минуту старушка открыла двери. Женщины вошли внутрь и сели на уютные кресла. «Здравствуй, внученька. Что тебя беспокоит?» – спросила бабушка. «Понимаете, у моей сестры племянница потеряла ребенка. Теперь плачет и не выходит на связь», – сказала Венера. «Эх, чувствую, что ты не по этому поводу ко мне пришла», – сказала пожилая женщина. «Вы правы. Просто у меня проблемы с рождением ребенка». «Врачи диагностировали бесплодие, и я решила взять малыша из детдома», — взволнованно поговорила девушка. «Я понимаю», — спокойно произнесла бабушка, положив руки на плечо Венеры, и добавила. «Пойди в детдом через несколько месяцев, и все узнаешь. Твой ребенок будет чужим, но родным». Девушка покинула старушку и вернулась домой. Слова знахарки не давали ей покоя. «Что значит «чужой, но родной»?» Придя домой, Венера решила позвонить Ольге и рассказать об услышанном. «Оля, а ты какую методику воспитания использовала, когда воспитывала свою дочь?» – спросила девушка. «Ты о чем? Воспитание ребенка – это долгий и трудный процесс. Когда ты выращиваешь малыша, то сама становишься выше. Но если будешь брать ребенка, отдавая предпочтение новорожденным. Ведь их проще воспитать под себя», – сказала Ольга. Венера не стала переубеждать сестру и на прощание ответила. «Хорошо, я прислушаюсь к твоему совету». Венера пошла на кухню, заварила чай и начала восхищаться тем, что скоро тоже станет мамой. Затем девушка решила пойти в магазин, но по пути встретила бывшего мужа. «Привет! Вижу, у тебя приподнятое настроение», – обрадовался мужчина. «Да, представляешь, мне бабушка-знахарка сказала, что через два месяца я смогу найти своего ребенка», – с восторгом сказала Венера. Мужчина, услышав это, начал громко смеяться и добавил. «Ты как ходила к знахаркам, так и сейчас продолжаешь их посещать. Не меняешься совершенно!» Продолжать разговор, выслушивая нотки иронии, было бессмысленно. Последние несколько лет муж смеялся на девушку, не воспринимая ее всерьез. Придя домой, Венера порвала все фотографии бывшего мужа. И вдруг зазвонил телефон. «Опять ты? Я не собираюсь тебя снова выслушивать!» Возмутилась девушка. «Послушай, я, может быть, отвлекаю тебя, поэтому позвоню позже», — ответила племянница. «Нет, я тебя внимательно слушаю. Просто сегодня была неприятная ситуация с мужем», — сказала Венера. Племянница поняла, что Венера рассталась с супругом. В телефоне повисла тишина, но Венера продолжила диалог. «Слушай, а как ты потеряла ребенка?» «Понимаешь, я не хочу рассказывать о том, как это получилось. Я сейчас живу за городом и не хочу даже возвращаться домой. Там все разбросано детскими игрушками», — заплаканно проговорила племянница. Венера поняла, что лучше не трогать эту тему. «Не каждая женщина способна перебороть тяжкое горе и начать жить заново». «Понимаю, сама не могу родить, и поэтому решила взять малыша из детдома», — ответила Венера. «Подожди, если будешь брать малыша, отдавай предпочтение частным детским домам». «Я сама общалась с мамашами, которые отправляют туда детей». «Так вот, многие малыши попали туда из плохих семей», — сказала племянница. Девушка не понимала, почему женщина, потерявшая ребенка, так спокойно говорит про дедном, да еще и сарказмом. «Может, ты ошибаешься, и в областном учреждении живут хорошие дети?» — спросила Венера. Племянница как будто прочитала мысли девушки и сказала «Не подумайте, что я отговариваю вас, просто в частных детдомах воспитываются красивые и послушные дети». Здесь явно было что-то не так. В голову начали приходить подозрения, и Венера вспомнила слова бабушки о чужом на родном ребенке. Девушка бросила трубку и начала анализировать полученную информацию. Женщина даже купила календарь, чтобы отсчитывать дни до похода в учреждение. Но с каждым днем желание увеличивалось, а в голове был лишь вопрос. Как чужой ребенок станет родным? Подруги, с которыми Венера общалась, ушли на задний план. Единственной понимающей подругой стала Марина, которая жила в общежитии одна. Девушка за прошедшие годы не изменилась, и особой внешностью она не отличалась. Однако парней у нее была вагон и тележка. Разговор зашел о проблемах с беременностью у Венеры и о том, что она собирается взять малыша из дедома. Марина насторожилась, ведь знала отношение Венеры к чужим детям. «Если ты собираешься взять ребенка из приюта, лучше не делай этого. Будет много хлопот», — сказала Марина. «Нет, я уже готова стать мамой. Не перевеждай меня, иначе прекращу общение», — возмутилась Венера. Подруга не хотела ссориться. Венера, допив вкусный чай, пошла домой. Ночью девушку мучили кошмары, где она стоит посреди заброшенного здания, и пытается распленать ребенка в скользкой простыне. Венера проснулась раньше будильника из-за возникшей сырости в постели. Девушка пошла в ванну и ужаснулась от мешков на глазах. Поняв, что плохо выспалась, женщина оделась и вышла на прогулку. Она пробежала несколько кругов вокруг дома и вдруг заметила кричащую на ребенка мать. «Что вы делаете, девушка?» – возмутительно спросила Венера. «Не ваше дело. Это мой ребенок. Если хотите, заведите своего». Возмутилась мама малыша. Эти слова будто стали пророческими для Венеры. Судьба будто готовила девушку к материнству. Венера пошла домой, переоделась и поехала в офис, где работала экономическим консультантом. Девушка долго трудилась, думая о будущем ребенке. После работы Венера решила зайти в любимое кафе и съесть мороженое. Атмосфера была комфортной, и девушка наслаждалась мыслями о том, что скоро станет мамой. На следующий день Венера не выдержала и пошла в областной детдом. Ее встретил 59-летний заведующий и спросил, почему именно это учреждение заинтересовало женщину. «Не принимайте меня за сумасшедшую, просто я была у бабушки-знахарки, и она посоветовала мне прийти именно сюда», сказала Венера. «Хорошо, я не считаю вас за сумасшедшую, но логика ваша мне пока что не ясна. Оставляйте документы и ждите звонка», нахмурившись сказал заведующий. Мужчина не хотел переубеждать девушку, но напоследок спросил, «А вы кого хотите, девочку или мальчика?» Женщина с сомнением ответила, «Скорее всего, первый вариант». Из детдома Венера направилась к Марине. В этот раз девушке довелось переночевать у подруги. Им было о чем поговорить до полуночи. «А ты поняла, почему бабушка направила тебя именно в это учреждение?» – спросила Марина. Вернира покачала головой, но была надежда, что пророчество сбудется, и ничего опасного не произойдет. Женщине больше не снились кошмары. Наоборот, Венера спала, как младенец. Утром девушка отправилась в офис. Пришлось долго ждать ответа от дедома, Как вдруг позвонил заведующий, сообщил, что документы в норме. «Однако подождите еще два 3 дня, прежде чем мы справимся с бюрократией и найдем подходящего ребенка». Сам заведующий также сообщил, что девочку нашли, и она совсем недавно попала к ним. Подробности мужчина не сообщал, но сказал, что от малышки отказалась мать. Ужасно было слышать такое, но Венера не решалась осуждать безответственных родителей. Для Венеры эти несколько дней были не такими страшными, ведь девушка прождала достаточное количество времени. Женщина мысленно представила, как будет нячить будущего ребенка. «Жаль, что муж уже не вернется». Однако судьба как будто услышала Венеру. Раздался звонок. «Здравствуй, Венера. Я, наверное, сумасшедший, но хочу вернуться и воспитывать ребенка. Я признаю, что он чужой и готов взять опеку над ним. Буду у тебя через пару дней. Давай вместе посмотрим на нашего будущего ребенка», — сказал бывший муж. Женщина была шокирована от услышанного. Супруга уже все знала о сестре Венеры. Сама девушка не стала скрывать то, что уже была в детском доме, и про девочку, которую ей подготовили. Супруг приехал в назначенное время и был в хорошем настроении. Венера удивилась, как мужчина может так широко и довольно улыбаться. Взяв девушку за руку, супруг поехал с ней в детский дом. Заведующий лично позвал в кабинет молодую пару, чтобы показать девочку. Венера нервничала, однако смогла преодолеть сомнения и неуверенность. В комнату занесли ребенка, и на глазах девушки появились слезы радости. Муж успокаивал Венеру, пытаясь подбодрить. «Теперь мы будем полноценной семьей», — с восторгом произнес муж. Руководитель детдома попросила смотреть ребенка во избежании претензий. Медсестра взяла девочку, положив ее на стол для пеленания. Неожиданно Венера обратила внимание на руку, а точнее на родимое пятно малышки. Где-то она видела подобное. Девушка вспомнила, что нередко замечала подобное пятно на руке племянницы. Неужели ребенок был рожден и безжалостно сдан в детдом? Трудно было в такое поверить, но девушка решила выяснить все детали. «Скажите, а как девочка здесь оказалась?» – спросила Венера. Заведующий сообщил, что не имеет права раскрывать подобную информацию. Однако через мгновение смягчился, сообщив, что одна молодая девушка родила ребенка, но потом отказалась принимать его. Пазл сложился. Именно тогда племянница родила, но неудачно. Стало понятно, почему племянница не хотела, чтобы Венера ехала в областной детдом. Венера не стала никого осуждать, ведь ребенок теперь будет счастливым с ней. От общения с сестрой девушка отказалась. Про племянницу вовсе забыла, как будто ее и не было.